Ай хуйня, не летает, надо диктатор одеть. Закат бордовый, и я на палубе, любимой яхты. Ты с берега крикнешь мне вслед, что байдарки валят. Пошел на унесет эти слова, с ними печали босса.